Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня я хочу с вами поговорить об эфирных маслах, которые помогают при заболевании горла. Можжевельник – это одно из лучших, также натуральных средств против воспаления горла респираторных инфекций, усталости, мышечные боли, артрита. Оно, это, он является сильным антиоксидантом, антибактериальным и противогритковым средством.